Ну, во-первых, я ничего против, не имею иммигрантских посиделок. Я не вижу в них ничего плохого. А люди, которые выехали из своей страны, встречаются со своими соотечественниками и обсуждают проблемы, которые есть в их стране бывшей, и те проблемы, которые их бывшая страна создает всему человечеству, и пытаются найти какие-то решения, и обсудить, и сформулировать какие-то задачи. Что же в этом плохого -то? Вот. Потом вот такой подход, что это вот просто посиделки, собрались, поговорили. Вообще можно распространить на любую конференцию по любому поводу. По микробиологии, там, я не знаю, по Мухенской по обороне, обороне какие-то гарвардские конференции о международном положении и так далее. И так далее. Вот я был на огромном количестве конференций. И вот честно вам скажу, это все посиделки, где люди сидят и разговаривают. И больше они ничего не делают, кроме того, что они еще правда, кофе пьют. Вот. Поэтому э, мне очень понятно, почему претензия к этой конференции именно э, по поводу того, что люди приходят разговаривать. А что нам здесь, танцы танцевать? что ли? Конечно, мы собрались, чтобы поговорить. Вот мы и собираемся, чтобы поговорить. Если какой-то из этого вывод? Ну, давайте посмотрим. Еще рано делать выводы. В конце концов, в войне еще год только. Э, и э, даже в самом форсированном режиме так сказать, невозможно сплотить, сформулировать какие-то задачи и... Реализовать какие-то программы за столь короткий срок, тем более в такой в общем, разношерстной и скандальной как говорится, среде, как российская оппозиция. Вот только что недавно отгремел один скандал там, с ФБК и господином Венедиктовым. Да? Uh, и на него наслыялся другой скандал, в котором я, так сказать, был задействован по поводу там, писем в поддержку альфа-групп и так далее. Понимаете? Но вот эти вот uh, вещи, они же uh, не помогают найти какой-то консенсус и uh, uh, какую-то общую работу начать. Поэтому, uh, uh, тем не менее, не, не, не, не, не, не значит, что нельзя стремиться к тому, чтобы... Такая работа продолжалась, и все-таки какие-то общие, так сказать, позиции были заняты и найдены решения. Понять чем дело. А что есть в качестве альтернативы? В качестве альтернативы есть господин Пономарев со своими передачными заговорщиками. Вот. Но ну, окей, если, так сказать, англи... украинскому обществу больше нравится господин Пономарев, и кажется, что он занимается делом, ну что я могу против этого сказать? Ну, замечательно, поддерживайте господина Пономарева. У меня же нет никаких так сказать, специальных возражений. Мне кажется, что он просто аферист и использует всю эту псевдореволюционную риторику для того, чтобы заслужить доверие там, не знаю, Офиса Президента или лично генерала Буданова. Вот. Мне, честно говоря, кажется, что, скажешь, мягко выражаясь, его путь неверный. Вот. И уж тем более так сказать, он приписывает все те заслуги, которые ему не принадлежат, присоединяясь к любому так сказать, акту активного противодействия путинскому режиму на территории и присваивая его себе. Вот. Последний скандал например, был по поводу этого знаменитого рейда по деревням как-то брянской Брянская области, где Понурев же заявил, что это мои, сказать, люди. мои люди, а эти люди сказали, что они сказать, никакого отношения к нему не имеют и не подписывали никакой декларации. Поэтому поэтому окей, если мы, так сказать, недостаточно хороши для вас, но скажите, кто лучше, мы будем тянуться. Но пока, так сказать, все примерно такое же, как мы, поэтому мы, в общем, идем в тренде. Ну, вы знаете, у меня к проскрипционным спискам, в общем, достаточно сдержанное отношение. То есть, если это список, как типа доска позора, они позорят наш город, то окей, можете включать и Собчак, и Познер, это, конечно, позор. И журналистики, и вообще, так сказать, все чего угодно. Вот. А что касается того, нужно ли на них санкции вывозить? Я не уверен в этом. Я не уверен в этом. Мне кажется, что... А, понимаете, в чем дело? Дело в том, что... А, а, мне кажется, планку виновен-невиновен, наказывать-не наказывать, не наказывать а, а, эту планку задал уже Нюрнбергский процесс. И э, эта планка находится достаточно высоко. Я напомню вам, например, что Ялмаршахт, который, очевидно, сотрудничал с гитлеровским режимом, был помилован и не понес никакого наказания. А Альберт Шпеер, будучи министром вооружений, да, получил свои 20 лет, но не за то, что он производил оружие для Гитлера, а за то, что он использовал труд заключенных. И вот за это он получил 20 лет, а не за то, что он производил танки и бомбы для Гитлера. Понимаете? Поэтому вот э, вопрос вины и наказания за э, вину. Мне кажется, вот, э, мы как-то очень снизили планку и наказываем людей за то, что они просто пытались приспособиться. Я всегда говорю, что трусость или, например, конформизм — это не преступление. За это нельзя наказывать. Это просто, так сказать, повод для презрения, например. Вот недавно... Или неуважение, или, сказать, ну не нравится тебе этот человек, не дружи с ним, осуди его. Но это не повод сказать, лишать его имущество, сажать его в тюрьму и так далее. И так далее. Есть совершенно четкие так сказать, преступления, за которые человека надо наказывать. Но наказывать человека за то, что он придерживается каких-то других взглядов, это, по-моему, не, не, не, не наш метод. Или даже ну, каких взглядов придерживается Познер? Ну, никаких он взглядов не придерживается, он просто приспособленец. Он всю жизнь был пребоспособленцем, сын шпиона, сказать, человек, который никогда не скрывал, что он сотрудничал с КГБ. Вот. Ну, что мы от него ждем? Каких-то подвигов, что ли? Ну, слушайте, ему 90 лет на будущий год. Какие подвиги? Оставьте его старика в покое. Ну, сказать, человек говно. Да? Ну, так вот он всю жизнь прожил этим говном. Чего вы от него хотите? Это же не преступление. И трусость не преступление, и подлость не преступление. Преступление, когда детей, так сказать, убивают, похищают, и да. похищают, да, понимаете? Вот это вот преступление. Преступление, когда там бомбят мирные города, это преступление. Когда пленных расстреливают, это преступление. Понимаете? Ни один, так сказать, ну вот я говорю, планку задал Нюрнбергский процесс, и не надо ее снижать. Мне кажется, мы себя тем самым унижаем, когда мы начинаем обсуждать такие, так сказать, персонажи, как там Собча. Ну, слушайте, ну, она делает свою карьеру на телевидении. Вот сегодня на телевидении вот карьера делается вот так. Она ее делает, она же не украла у вас ничего. Она зарабатывает свой хлеб тяжелый своими корпоративами, да? вот. Ну, оставьте ее в покое. Ну, не дружите с ней, презирайте ее, не общайтесь с ней, не давайте ей интервью. Какие проблемы? Или не берите, Или не берите у нее интервью, не цитируйте ее. Фундаментальное значение ордера на арест Путина состоит в том, что всем, кто об этом узнает, я, кстати говоря, не уверен, что в России все об этом узнали. Я думаю, что это тщательно скрывается от простого народа, этот факт, мне кажется. Хотя я не знаю, может быть, это уже все знают в том, что Запад четко показал свое отношение к Путину. Ведь каково такое народное представление о Путине у такого типичного представителя российского электората? Да? Ну да, наверное, парень, так сказать, не подарок. Он, как говорится, не, без сантиментов, если что, может и по кумпулу треснуть, но зато его как, бояться все. У-у-у, как его уважают, зато как значит его слова много на международной арене, все эти, так сказать, танкошеи вожди э, в Европе, они же, так сказать, перед ним на цирлах, все эти, так сказать, Макроны там, и так далее, и так далее, там Шольцы. Это же никто по сравнению с нашим Орлом-то. Да, он, конечно, дьявол, но зато о-го. Мы, так сказать, понимаем, что он злодей. Но зато какой злодей? Вот это вот. Информальная мощь Путина, это вот его, так сказать, фактически такое земное воплощение, это сатаны, оно, в общем, обладает определенной магией для русского человека, и они говорят: "О, мы его боимся", так не только мы, весь мир его боится, и тут на него выписывают ордер на арест. Но это вот сильно десакрализирует. То есть русский человек что начинает думать? Так это я один его боюсь что ли? Больше же его никто не боится. Остальные все его считают хуйлом, которого надо просто в тюрьму посадить. Да, да. Ой, а может быть мне не надо тоже его бояться? А может он не такой страшный? О чем мне его бояться? О чем мне сделает? Если его никто не боится, только мы одни боимся, так это значит проблема в нас, а не в нем. И так далее. Понимаете, вот эти вот э, эрозия образа она фундаментальная. конечно. Ну, это вот мне так кажется, может, я, конечно, обольщаюсь на этот счет, но мне кажется, что вот этот вот, вот такой вот удар по этому э, инфернальному образу, такого ужасного, страшного. Знаете, вот Калигула в свое время говорил э, вот эту фразу, которая уже теперь вошла: «пусть, пусть, пусть ненавидят, лишь бы боялись. Вот. И это вот, это вот принцип, по которому живет Путин. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. А теперь выясняется, что его не, не боятся и презирают. Это совершенно другое. Это не Каллигула получается. Это черт знает что получается. Понимаете? Такой вот, какой-то такой несчастный, закомплексованный, старичок с каким-то картонным мечом в пластмассовых латах, что там махает перед камерой, изображает, да, хмурит брови, да, а за ним еще, так сказать, более комичный Медведев, который, так тоже там перешел на какую-то странную лексику, сын профессора. Это все, так сказать, уже вообще напоминает какую-то такую третьеразрядную плохую оперетку. вот что принес ордер на арест э, Путина. И мне кажется, это важнее, чем какое-то юридическое содержание этого документа. Судьбы диктаторов не, не ограничиваются э, э, да, вот вариантами Каддафи и Милошевича. Там есть масса других вариантов. Есть вариант Гитлера, например. Э, есть вариант Сталина. Есть вариант Маудзедуна. Есть вариант Полпота. Я могу перечислить массу вариантов, и все они разные. Да? Сталин умер, но та страна, которая была построена по его лекалам, она живет до сих пор. И Путин, конечно же, во многом это продолжатель дела Сталина. Вся эта антиимпериалистическая риторика, все это противостояние с Западом какой-то такой нарочитый, абсолютно вымученный национализм русский в многонациональной стране, совершенно идиотский. И так далее. Вот. Этот милитаризм тоже достаточно убогий, при полном отсутствии минимального там, научного потенциала для того, чтобы конкурировать на мировом уровне по качеству оружия и так далее. Ну, все это, так сказать, конечно mm -hmm. же, это все, вот это, вот, примат спецслужб и так далее, это все сталинчина сплошное. Пол Потт э, умер там где-то в джунглях, э, несчастный, всеми брошенный, кроме ближайших своих сотрудников, там, в Волгеве небольшого партизанского отряда. Какой из этих вариантов ждет Путина, я не знаю. Поэтому важно подчеркнуть, что сказать, вариантом Милошевича или Каддафи варианты э, кончины диктатора не, не, не исчерпываются. Вопрос лишь в том, что ни один диктатор перед смертью не был счастлив. Я думаю, вот. за исключением может быть Мао задуна и то это неизвестно. Вот. Не думаю, что э, э, путинская Россия проживет дольше его э, физического существования. Вот. Будет сначала какой-то наверное, переходный этап, сколько лет он займет, непонятно. А потом все равно будет, при, придет все к какому-то варианту демократии, и к очередному шансу. Просто Россия какое-то количество лет потеряет. Ну, начать новую жизнь никогда не поздно, как говорится. Вот. Даже за, за, за минуту до смерти грешник имеет шанс на спасение. Нет, я об этом четко и говорю, что нет, конечно, мы не можем этого требовать. Я более того скажу, что тот посыл от некоторых граждан Украины, что мол, мы же смогли свергнуть Януковича, почему вы не можете свергнуть Путина, он тоже не верит. Потому что если взять Украину образца 2014 года и взять Россию образца 2023 года, то это абсолютно разные страны с совершенно другим уровнем репрессивности режима. Я напомню, что в 2014 году значительная часть депутатов Рады была на стороне противников Януковича. И они открыто и публично выступали в поддержку бастующих на Майдане. Мэр был, Мэр был дружественный. Потом, соответственно, значительная часть средств массовой информации поддерживала и она разгоняла этот протест. И открыто поддерживала. И открыто поддерживала. Было Люди, было. которые сказать, выступали, там тот же Славово Корчук, и так далее, они не боялись, что их завтра арестуют посадят в тюрьму за то, что они выступали в поддержку и концерты давали и так далее и так далее. Вот, поэтому это фундаментальная большая разница, вот, когда у тебя имеются полицейские силы, которые сами не уверены в том, что они правы. Там внутри их раскол и они, так сказать, э -э well, ну как бы не уверены, насколько решительно они могут выступать. Э против протестующих, несмотря на команды, которые им поступают. Это тоже очень важно. И э, это принципиально отличается не только от России, там, образца 2023 года, но даже от России, образца 2012 года, когда моновцы не сомневались, что нужно разогнать митинги на болотной, там, били людей и, и так далее. Вот. Я понимаю, что на Майдане была стрельба, но, во-первых, до сих пор непонятно, кто эту стрельбу начал, сказать, и расследование по «Небесной сотне» до сих пор не, не завершено. Видимо, так сказать, ответы на этот вопрос могут не, не устроить иде, идеализаторов Майдана, да? вот. и, и, и поэтому, собственно... Я бы не стал проводить параллели. И, безусловно, я восхищаюсь мужеством украинцев и их поведением на Майдане и так далее. и так далее. Но, поверьте, ситуация в России кардинально иная. И если вы удивляетесь, почему в России до сих пор не свергли Путина, то тогда ответьте на вопрос, а почему в Советском Союзе никогда не свергали Сталина. Неизвестно, вот после того, как Сталин вошел полностью сказать, в силу, там, к году, к 27-му, да, никаких серьезных восстаний и выступлений против советской власти уже не было. Нет, я, я, я же ведь не пытаюсь доказать э, недоказуемое, что россияне такие же свободолюбивые, как украинцы. Безусловно, у россиян есть и выученная беспомощность, которая в меньшей степени присуща украинцам, и так далее. Но вы же не забываете, можно как угодно относиться к украинской или российской демократии да, 90-х, но у вас эта демократия уже 30 лет, а в России она, дай бог, была лет 10. Вот. И выросло целое поколение, которое уже по-настоящему демократии не знает. И, конечно же, этому поколению очень сложно пользоваться плодами демократии, если она им не знакома. Поколение, которое родилось при Путине, выросло при Путине и гибнет. И гибнет при Путине, Путине. совершенно верно. Я все время, конечно, ведь эти Амоновцы это уже тоже та же самая молодежка, против которой они, так сказать, выступают. И, безусловно, сказать, ситуация в России значительно трагичнее и тяжелее с точки зрения скажем так, воли к свободе у населения, чем в Украине. И тем не менее, даже если бы предположить, что русские такие же, как украинцы, и нету этой выученной беспомощности, и есть 30 лет демократии, все равно нынешний режим очень сложно поддается такого рода давлению, как, в отличие там, от того же самого режима Януковича. Мне очень понравилось образ о том, что Z это буква, которая рисует, когда пустоту хотят заполнить на бланках. Ян Левченко это сказал, да. что очень классно. Да, это вот, мне кажется, ответ на вопрос. Но нет, конечно, никакой идеологии. Есть просто, так сказать, попытка... понять, чем дело? Дело в том, что я вот, может быть, сейчас отвлечен какое-то рассуждение сделаю, но моя мысль такая, что цивилизация и вообще какая-то культура и вообще это человеческий облик человека это некая скорлупа, которая покрывает наше животное начало внутри нас и вот это вот животное начало оно очень страшное, деструктивное, разрушительное, совершенно моральное и просто вот зверь крупный такой зверь который покрыт вот этой коркой скажем того морального закона который кант говорил о том что он вызывает у него восхищение да? ну вот и если эту скорлупу сломать то вот это зверь вывивается наружу и все разрушает и э, э, этот э, это очень хорошо сказал Пушкин в истории Пугачевского бунта, когда говорил, что не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. И этот бунт сметает все на своем пути, вот. И э, история России да и Украины там можно массу сказать, примеров вспомнить, когда вот этот вот зверь вылетает и, из народного как говорится и яиц калиевщина все калищина. что угодно да все эти погромы там и так далее этот зверь вырывается и сметает все на своем пути и тысячи лет сказать нашей истории и украины и россии и совместные и попроси показывают что а, власти а, а, ужасались этому зверю этому бунту да и не знали что с ним делать и вот Последние там сто с лишним лет у меня такое ощущение, что власти научились канализировать этот это бунт. Первый это сделал Ленин, когда он, э, я уже говорил об этом, э, мне кажется это важно. Дело в том, что э, если бы русская революция развивалась только в столицах, она бы проиграла. Потому что большинства у Ленина в Москве и Петербурге не было. Вот. И поэтому он перенес революцию в глубину, в провинцию декретом о земле и декретом о мире. Он сказал: солдатам: возвращайтесь, избирайте землю-помещиков. И это сразу перенесло всю так сказать, дискуссию туда, в деревню, да, где жило в то время там, 70% населения. И вот таким образом он завоевал себе большинство и с помощью этого большинства так сказать, победил белую армию и захватил власть в стране. Потом он, конечно, всех обманул, землю отобрал и вверх страну в еще больше войны. Но это уже случилось потом. Вот. А тогда он сумел, как говорится, вот этот вот бунт. И, и, и тогда он, получив поддержку вот этой крестьянской массы, он весь этот бунт, расковыряв скорлупу в определенном месте, он направил ее на помещиков, на аристократов, на буржуев и так далее. И этот бунт снес все, так сказать, потопил в крови, так сказать, уничтожил. Там, и так далее. Вот. И мне кажется, что сейчас... Путин тоже вот этот вот бунт канализирует на Запад, в Украину прежде всего, и вот туда. Потому что здесь диалог примерно следующий: что ты пойдешь воевать? Не, я не пойду воевать. А если я тебе разрешу пограбить, а если я тебе разрешу понасиловать, а, интересно. А если из тюрьмы выпущу? А если, да, да, по, да, чтобы да, пограбить. Чтобы пограбить да. Да. Вот, да, и вот это вот, тогда вот этот вот, вот этот животное, оно, то есть он вот говорит, вот смотри, я тебе разрешаю, я вот эту скорлупку снимаю. А, и вот это животное вырывается, но только вот в этом направлении, понимаете? А вопрос лишь в другом, вопрос, сможет ли он удержать этого зверя и остановить тогда, когда ему нужно будет остановиться. Мне кажется, что он уже останавливаться не собирается, и он не очень им управляет. Потому что, если вспомнить, какие усилия потратили большевики, чтобы потом этого зверя обратно туда загнать, я не, не уверен, что путинское государство способно э справиться с этим зверем. Гиркин поднял лапу, да, эх, моська, значит она... Знаешь, она, она сильна, сильна. Да, что да, слона, да. Не знаю я, не знаю. Я, э -э -э ну, вот, слушайте, ну, с точки зрения там генерирование различных версий тут уж мне нет конкурентов я вам сейчас накидаю десяток версий почему он так делает какая из них правильная я не знаю вот например одна он понимаешь рано или поздно он попадет в лапы правосудия за свой забоинг, и поэтому пытается наработать аргументы что вот он был активным противником путина и его войны в украине и это будет смягчающим вину обстоятельствам. подожди ну я же не Ванга, и откуда я знаю, чем он закончит? Но добром это не кончится, конечно. Ну, слушайте, совершенно невозможно много лет существовать в абсолютно нелегальном режиме и при этом быть публичной фигурой. Но совершенно очевидно, что Пригожин -то по любым самым минимальным меркам даже российского законодательства просто уголовный преступник. Хотя бы потому, что он создал и финансирует армию наемников, а наемничество – это запрещенный вид деятельности, является уголовным преступлением даже по законам Российской Федерации, не говоря уже так сказать, о международном праве или законам Украины там, и так далее, Но вот, где они осуществляют свою деятельность. Вот. Поэтому ну, просто вот у него на лбу написано, что он уголовный преступник, его нужно сажать в тюрьму. Вот. В таком режиме этот человек функционирует, общается сказать, с официальными лицами, переписка с Шройбой и так далее. Никто его не приходит, не арестовывает. Это невозможно продолжаться долго. Это, это рано или поздно закончится, и вряд ли закончится хорошо для, для Пригожина. Ну, вот этот вопрос, который очень. Э, очень перекликается с тем, о чем вчера на форуме мы говорили по поводу культуры. Да? Mm -hmm. Все-таки так или иначе, журналистика – это часть некой вербальной культуры. И, конечно, ее нужно именно так и рассматривать. И поэтому, ну, во-первых, по поводу зомби. Вот, мне кажется, что э, мы преувеличиваем э, э, степень, степень их убежденности. Мне кажется, что многих из этих зомби, если потереть, то там мы оборот не обнаружим. Вот. Но есть еще и другие типы э, э, военкоров, скажем так. Вот, например, есть такой военкор сладков. Вот я помню его репортажи с Чеченской войны. И с первой, и со второй. Он подробно рассказывает, вот там подразделение там, такое-то понесло потери, отступило, а другое подразделение захватило, а боевики оказали сопротивление, а мы их тогда вот так, а наши вот так, а вот полковник Пупкин, скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь, вот так относитесь, и так далее. То есть он ведет работу обычного военного корреспондента и ведет репортаж с войны. Теперь я смотрю, его репортажи с украинской войны, вот, из российских частей. То же самое. Вот полковник такой-то, вот здесь вот он напал, здесь понес потери, здесь захватил и так далее. Какие к нему претензии? Ну, какие к нему претензии? Он выполняет работу военного корреспондента. Другой разговор, что какой-нибудь там военкор-КОЦ, да, который там. Башидо-бандеровцы Наши доблестные воины там, Несут на своих кончиках Штыков свободу, освобождение Это Пропагандисты, это не военкор Это другая история Понимаете, поэтому К ним нужно тоже по-разному относиться Вот А что касается вот этих вот всех пропагандистов Никакие они не зомби Слушайте, я Захара Прилепина знаю достаточно хорошо Много с ним дискутировал. Он, безусловно, не лишен какого-то там русского национализма и вот этой всей дирижистской диктаторской риторики. Все ему это очень нравится, но материальный фактор для него имеет решающее значение. То есть не, не Нет, он просто оседлал волну, понял, что он на ней, так сказать. Хорош, что многих его конкурентов, которые не разделили эту позицию, убрали с поляны, и теперь она чистая и так далее. Но я вам приведу простой пример. В свое время так сказать, он написал, если вы помните, ну, это длинная такая литературная история, я сейчас ее расскажу, но он на самом деле не, не имеет особого значения. В свое время я написал большой материал, который называется «Спиритический сеанс с товарищем Сталином». Вот, где я попытался, так сказать, некую апологию Сталину сделать и сыграть за него, да. вот, где он от своего лица объясняет, почему он там репрессии проводил, почему он так вот поступал в данном случае, как он там голодомор, коллективизация и так далее, и так далее. Вот, это был такой провокационный материал, который, так сказать, очень, очень понравился Прилепину. Вот. Мы тогда с ним сотрудничали в рамках журнала Медведь. Вот. И потом я еще написал спиритический сеанс с Гитлером. Да. Примерно в таком Они же духе. Они пошли в вашу книгу, а ваши религии... Да, да, да, Родную да, да да, да, да, совершенно да. верно. Вот. И Прилепин был в полном восторге, он, так сказать, все это перепечатал на своих ресурсах, так сказать, писал комплементарные а, письма и так далее, и так далее. И потом он уже, а, а, видимо по мотивам этих моих э, произведений, <смех> написал большое э, эссе, где он э, так сказать, выступил в защиту Сталина, вот. уже вот просто открытым текстом и так далее, и так далее э, где он э, там, все, что он делал, оправдывал и говорил, что он молодец, и все замечательно, и поэтому так сказать, зря мы его не любим, а его надо обожать, он э, отец родной. Вот. Я тогда прямо обратился к нему с предложением публичной дискуссии. Я говорю, Захар, мы их друг друга уважаем, хорошо к другу относимся, давай мы с тобой проведем слушание вот под камеры, сядем, посадим десяток журналистов по нашему совместному выбору, проведем публичные дебаты о Сталине. И он отказался. Причем отношения у нас были достаточно близкие и... Он прямо мне сказал: ты говоришь, меня переспоришь. Я не смогу тебе оппонировать. У меня нет ни образования, ни, ни ума, ни аргументов. Поэтому я тебе проиграю. Зачем мне тебе проигрывать? Я лучше, так сказать, я тогда потеряю свою аудиторию, если проиграю. А так вот я без дискуссии с Кохом еще ее сохраню и так далее. А теперь Коха нет. Кох уехал. И таких Кохов, которые уехали, много один Захар на Поляне. Нет, я не мечтаю Но вернуться можно. на немецком танке. Я мечтаю вернуться в Москву на самолете, прилететь рейсом в Шереметьево. На танке я не хочу туда ехать. Долго, далеко, неудобно. Неудобно, да. Нет, Я, так сказать, не военный человек. Я не люблю всю эту романтику. И никогда не стремился. Мне она кажется какой-то очень архаичной недостойный серьезного человека. Вот. А что касается ä, Прилепина, то вот он ä, как бы очень рад, что поляна чистая, и можно так сказать, вот занять место великого писателя в отсутствии конкурентов. Но ну, почему бы ее не занять? Поэтому, ну, какой же он зомби? Он, конечно, обороте типичный. Вот. если человек, который начинал свою политическую карьеру лимоновцем, то есть ярким антипутинистом, да? а, антибуржуазным и, и так далее, там написавшим вот эту Саньке свою знаменитую вещь, ее, сказать, абсолютно антибуржуазную и антипутинскую, теперь один из главных идеологов путинизма и вот этой вот захватнической войны, ну извините меня, если это не оборотень, то а кто-то, что, что такое оборотень? Поэтому относить Пригожина к искренне заблуждающимся зомби я бы не стал. Это для него комплимент. Понимаете, в чем дело? Масса вопросов. Дело в том, что эта война, она отличается от всех войн, которые нам были известны до сих пор, тем, что мы не знаем, чего хочет Россия, какой образ победы у нее. Но мы и не знаем, чего хочет Украина, какой образ победы у нее. Если предположить, что победой... Мы... понять, чем дело? дело том... Хорошо, вопрос. Я его так сформулирую. А Украина хочет победить или хочет закончить войну? Дело в том, что победа, как ее рисует сегодня вся Украина, это выход на границы 1991 -го года, может не означать окончание войны. Поэтому она победит в том смысле, в каком она хотела. Но война при этом не закончится. Потому что линия фронта будет совпадать с линией сказать, государственной границы. Она будет такая же точно, как сейчас. с Обе стороны будут друг друга стрелять, атаковать, пытаться наступать. Русские будут говорить, а мы вот просто отступили, но мы будем продолжать войну, потому что мы хотим вернуть наши земли. Вот посмотрите нашу конституцию, видите, где наши границы проходят? Пока мы на нее не выйдем, мы не будем заканчивать войну. И что будет делать Украина? Она же не может развернуться и уйти. Она будет тогда стоять, сопротивляться, обороняться, и война будет продолжаться. Но Украина победила. В том смысле, в каком она хотела. Вот когда вы меня спрашиваете о том, в этом году может ли Украина победить, я отвечаю «да». Может ли в этом году закончится война? Не знаю, может и нет. Вы вспомните, что мы ждали украинского э, наступления и в декабре. Нам говорили, что вот-вот будет, сейчас вот только вот замерзнут дороги. Вот сейчас от мороза ударят, и мы начнем наступать. Потом, теперь нам говорят, подождите, сейчас вот все подсохнет, и мы начнем Танки наступать. Танки подъедут. Танки подъедут, и мы начнем наступать. Окей. Я верил как тогда, так и сейчас верю, что да, это будет. А будет или нет, кто же знает. Наверное, заложенный знает, я это точно не знаю. Будем надеяться на лучшее. Мне кажется, что вся, начиная с осени, мне кажется, что обе стороны настолько... Может быть совершенно правильно, в этом я не... наверное, так оно и есть, Это действительно правильно, они занимаются больше дезинформацией, чем информацией. И мне кажется, что ключевой какой-то перелом случился где-то на кануне Нового года, когда и Запад присоединился к этой позиции, что нужно действительно вводить в заблуждение противника относительно своих истинных намерений. И поэтому все, что на сегодняшний день сообщают официальные лица и то, что сообщают пресса, это все может не соответствовать действительности. Может соответствовать, а может не соответствовать. Поэтому мы реально не понимаем, какими силами располагает Украина, какое количество танков она уже получила, какое количество снарядов она уже получила. Будут, есть у нее дальнобойные ракеты, нет у нее дальнобойных ракет. Если они нету, то когда они будут поставлены. Если они не поставлены, то сколько их. Мы этого ничего не знаем. Поступают самые разные сигналы. И в этой какофонии информационной понять, когда будет наступление, готовы ли ВСУ к этому наступлению, достаточно ли у них оружия? Ничего не известно. То же самое, кстати говоря, можно сказать и про российскую армию. Мы не знаем то информация, которая утекает из России там семимильными шагами, там наращивают производство снарядов, там перешли заводы в третью смену и так далее, и так далее вот уже 20, уже 30 40, 50 танков в день выпускает вагонзавод, там жлязгают гусеницы сказать, гремят я не знаю, шаги маршируют там роты и полки и так далее, и так далее, а потом нам показывают видео, по которому, так сказать Т-54 едут на фронт. И это вот все как-то резко обесценивает весь этот информационный поток про готовность России продолжать бесконечную войну.